Как найти свое призвание? Не всегда люди знают, как ваш сын, например, с четырех лет, что он должен быть активным. Вы знаете, я считаю, что всегда люди знают. Другой вопрос, что они не всегда понимают, что это их призвание, и они не всегда... Потому что общество диктует очень четкие критерии. Я говорил, вчера, вот вчера приходит женщина, она приходит ко мне второй раз. Первый раз она приходила, у нее проблемы с детьми. Сейчас она приходит, и я не понимаю, зачем... А у нее нет никакого вопроса, у нее нет никаких вроде бы. она что-то начинает там рассказывать мне, и потом говорит, я не могу себя найти. Говорит, я не могу себя найти. А потом она начинает рассказывать про своих детей. И она, когда рассказывает про своих детей, то она сразу загорается, начинает гореть глаза, и она говорит с невероятно восторгом. У нее двое детей. А потом она начинает обсуждать другие проблемы и гаснет. Я говорю, вы не понимаете, что ваше призвание быть мамой? вырождены Богом для того, чтобы быть мамой. У нее потрясающе она рассказывает. Дети ужасно интересно. У нее девочка, которая 12 лет, и мама положила полтора мандарина на стол, а девочка говорит: "Смотри, 540". Что 540? Ну это 540. Почему 540? Потому что один мандарин 360 градусов, а пол мандарина 108, вместе 540. Она видит мир цифрами. Вот Человек, которому 11 лет, она видит мир цифрами, она не может написать сочинение на тему главной идеи какого то произведения, потому что она вообще не понимает этого, она не понимает художественной литературы, Но она мыслит цифрами. И вот я вчера объяснял этой женщине, что есть люди, которые созданы для того, чтобы быть президентами страны, а есть люди, которые созданы для того, чтобы быть матерью. Вот нет ничего ужасного. На самом деле каждый человек, если не знает, то чувствует, что он хочет делать, и задача, того, кому он приходит за советом, укрепить в нем это желание. Не найти, а укрепить, оно всегда есть, всегда. Я не видел ни в своей жизни ни одного человека, который вообще бы ничего не хотел делать. Другой вопрос, что как вот даже с мальчиком, там другая мама приходила, мальчик бесконечно сидит, играет в компьютерные игры. Я говорю, давайте попробуем найти курсы, где бы его учили эти игры делать. Потому что играть в компьютерные игры — это не призвание, а делать в компьютерные игры — это вполне себе может призвание. И мальчик сейчас большим восторгом занимается тем, что он придумает компьютерные игры, уже остатки какие-то программы и так далее. Это вообще основано на методе пистолуции, методе природосоответствия, которые совершенно забыт в нашей стране, это там отдельная тема, но начиная с, с 5-7 лет, и заканчивая 95-97 годами, можно найти, что человеку призвание, это желание, что человеку нравится, и из того, что ему нравится, сделать призвание, работу и, и дальше деньги зарабатывать. Все, можно подчеркивать, всегда.